Я на другой машине, э -э, на пикапе, и сегодня забираем много материала на тот дом, где был кактус. И еще небольшие фиксы там по дому будут, где были тычки на стенах. Сегодня пятница, а завтра у нас будет э -э, чемпионат мира по пинболу. Пойдем смотреть. Так что день начался у нас, пол седьмого утра. Смотрите. Точно не задолса. Такое бывает. Ну, да, дорога мокрая. Утром ничего не видно. А мы поехали сегодня день разгрузок-загрузок. Короче, помните тот дом, где было много-много мест, где можно было пачить? Так вот, чтобы подобрать краску, Нужно прийти в Комдипов, дипов, красочный отдел. Сейчас покажу. Вот такой отдел. Вот девушка вот такая красивая тут работает. Значит, берете вот такой кусок от стены, открываете. Берете вот нужную краску, и вам по этому кусочку, ну, каким-то там способом, короче, подбирают красочку. И все. И потом берете эту банку и закрасите все, что надо сделать. А красочный отдел, он вот такой здоровый. Я сейчас мне мою карточку, Карточку краску ему И завтра мы начнем закрашивать стену. Потом накидаем э, как она называется? Молчь. Э, кара такая на, на газоне. И все. В продажу его поставим. Все заколеровало. Получается вот это образец краски, это образец стены. Похоже, одна херня. Высохнет. Будем смотреть. Колеровало, говорит, вот по этой части. Вот по этой. Посмотрим, что будет на итоге. Да, мне не стыдно такое снимать. Это капец. Просто капец. По поводу пикапа. Пикап это Dodge Ram. У меня был такой. Но этот, по-моему, 16 -го года. Он поновее у него. Вот здесь вот крутилка такая. Ну, для коробки передачи у меня была на руле. Но музыка другая, кондей, вроде все остальное, все то же самое. Кабина у меня была такая же, крю, коротенькая такая. Пойдем, покажу. Ну, вот с такой дверью. Вот, ну и тут у меня весь мой став, который понадобится вдруг. Вот сегодня будем вот сюда все грузить. У меня было еще окошко здесь в середине для длинных это такой рабочий пикап, прям совсем рабочий, прям совсем-совсем простой. Пустой, как барабан. Вот, и сзади это... еще есть, что у нас это? в почте. Так, не кастомер. Непонятно, нам такого не надо. Все, сегодня подметем здесь все, потому что вчера-позавчера были дожди, все нападало, мы это будем выметать. Вон, всякие штуки тут висят. Опа, Все, сейчас приедет у меня Л, и мы пойдем смотреть, что мы будем делать. Приехал в Home Depot, тарим молчу, это а, вот эта вот штука, 3 бакса стоит. Нам нужно примерно 15 вот таких вот пакетов, чтобы засыпать все вокруг дома. Она есть разных цветов, коричневая, черная, еще какая-то черная, там какой-то грунт. Мне нужно красную, красную. Вот это вот. И там еще есть какие-то коричневые всякие темы. Тут вообще очень много всего. Прям очень-очень много всякие разные растения. Это вот банановая пальма. Она не так шелестит сильно, как вот эти вот пальмы. Мне вот эти вот больше нравятся. Вот есть какой то грибфрутовое дерево еще, кто увлекается садоводством. Всякая фигня здесь есть. Но лучше привлекать ландскейперов, которые, ну, это те, кто вам участки будет всяко позиционировать, там разное как это называется, растениями усаживать, они знают, что покупать. А так дофига всего. И здесь же мы это все дело оплатим. И потом еще купим всякие мелкие детали. А так вот 15 пакетов в Индополож. Да все, вот это ял. и мы тут стену прикрепляли. А, вот хаммер. Короче, вот эта стена. Помните, она отваливалась от стены. Стена от стены. В общем, мы притянули на анкеры. Вот так вот я продрилил. Специально в мягком этом растворе. Притянули. И вот так вот оставили. Вот, сейчас посмотрим, что будет. А, как он-то сделал. А, он забил посты его туда. В общем, сейчас держится. Никуда она не денется. Все четко будет. А швы мы потом забетоним вот. так вот остается и вот эту щель тоже заделаем и все никуда не денемся так вот все делается пойдем внутри покажу что делаем ну точнее что L делает дверь покрасит вот здесь он все тоже запачил сейчас будет сендить и красить и вот это будет уже потом все чистенько и красиво и так во всех комнатах она там все запилит. Я поеду дальше. Вот тоже все сохнет, пока не высохло. Все класс. Покрасить, посмотрим, как получилось. Фух, пришло время молча. А я сегодня лендскейпер. Вот так вот она обсыпает деревья. Ну, вы высыпаете. Пакета примерно на квадратный метр хватает. Вот так вот выглядит все. Зато красивенько. Вот это вот все вот так, вот так, вот так. Красота. А тут я пакеты раскидал, которые сейчас буду разрывать и укладывать. И вот тоже вокруг дерева. И вот сюда вот немного, мне на все, на все пространство не хватит. Сейчас сделаю, до конца покажу, что получилось. Ну, красиво будет, красиво. А Элл тем временем что-то там шоркает. Пойдем посмотрим. looks nice oh what i'm afraid of, is that because this is old paint you got a gallon the new paint every place and i have to hit them twice the first one to seal them in the second one to put a coat on i can give a second huh? I, i can give a second you can do the second uh, of course okay we have, a paint coat. Huh? we have a paint coat on top and colors again okay that's fine because i'm just afraid it's going to look не где мы Не знаю, он готов, по Не общаться весь день вместо работы. Не знаю, Не ну ничего. В общем, пока вот так выглядит. Мы, может быть, второй галон краски купим. Может быть, вообще придется все стены перекрашивать. Но это не сильно нас беспокоит, потому что L работает за час, а не за а, объем покрашенного. Поэтому пока я здесь, он будет фигачить. Так уж повелось. Вот. Все, пойдем дальше молча раскидывать. Сейчас покажу, что получилось. Я взял, короче, э, так, я взял 15 пакетов молча и вот на что у меня всего это хватило. Дерево один пакет. И вот здесь вот все. Вот это вот зелененькие листики. Это их надо, короче, как-то уничтожить. Вот, мне не нравится. Молча написано одним цветом. Либо красная. В итоге она вся разного оттенка. Вот есть чуть ли не черная, есть прям вот такая коричневая, красная. Не, не знаю почему так. Но там написано, что допускается, изменение цвета. И вот здесь вот. Вот это, вот это. Пальма и вонта. Вот это вот все, что 15 пакетов ушло. Наверное, надо еще 15 взять. Сейчас поеду и заодно покушать. Я тут занимаюсь ландскейпингом, но ну, молчу, раскидываю. И что-то мне пришла идея сделать в каждом выпуске какой-то мини-конкурс загадки загадывать, кто разгадает тому подарок. В общем. Что это такое? Что это за растение я вырвал из земли, когда вот там вот, а, ну, укладывал, как это, короче, кору. Вот. Диас пауз. Окей. Короче, кто угадает, вот она вот так выглядит. Тому я что-нибудь отправлю, куда бы вы ни жили. Все, мне осталось пару пакетов раскидать, и все, в принципе, готово. Остатки завалю на дерево, будет красиво. Все, дальше смотрим результат. Ну, собственно, и все. Это хитер старый. Мы его выбросим на помойку. Его заберут, за него деньги заплатят. Какие-то все почищено. Сейчас я тут с пальмы немножко уберу. Пальма вот эта вот, зараза, красивая. но колючая, капец. О, это что за? Какой-то динозавр местный. Вот, почистим. Это Валентина, наш риэлтор. Та дам кому нужно прощайтесь да там работает. шумно очень сильно все и я я, я я закончил да я закончил пойдем покажу что получилось там текстура наносится и вот так у меня а день заканчивается я привез вот на этот дом вы его помните все что я привез я привез строительных стройматериалов. Это я вот все загрузил в одного. Кто это все грузил иногда, или когда грузил, тот, наверное, знает, как это выглядит. Как это ну, нелегкая херня сдвоенный гипс таскать. Тем более в одного. Все, сейчас мы это домой поставим. И все, на неделю мы закончили работать. А выходные чемпионат мира по пинболу. поим смотреть. Наши играют. Будем болеть за русский легион и кто там еще будет играть, не знаю. В общем, все, до следующих видосов. пока Ну что, день был долгий, у вас тоже был день долгий, поэтому я решил еще за вас отдохнуть, и вы пока там работаете. Я посижу в джакузи в горячей, а вы там отдыхаете или, или что вы там делаете. Вот, а я, в общем, пузырьки тут пока не работают, но в целом у меня тут спа, все дела. Так что я за вас еще поотдыхаю И у всего у меня тут есть Каберне э, Савиньон Правда в железном стакане, чтобы тут не парить Никого а, Все, это было по скрипту, Увидимся снова Где-нибудь через Линька 4 Все, пока Так, мы тут на чемпионате мира Все-таки приехали Инбол идет, инбол живет Сейчас дэмэдж играет Вот это вот там побой Damage, а это X-Factor. Вы перебежали. Да. перебежал из там побой. Пока позиционно идет эта самая стрельба. И вон там чувак в краю сидит. Посмотрим, у кого быстрее воздух кончится ли шары. Наши пока вбивают 2-3. Поближе поснимаем дальше. Пока тихонечко идет игра. Та -та -та. Не дошел. Не дошел. В общем, вот так это все идет. Все. Наши стрели очко. Наш сейчас счет 4-2. Вон, все. До свидания. Ну, вот так вот это и происходит. Все. Либо там подсравняют, либо не сравняют. О! Давай бегла Жёбаный крот! Не смогли! Да, так бездарно! не да, стучу, Последняя игра. О, Гринспон на центре. Украина не дошел. X-Factor все целые. X-Factor на центре. Наши там еще сидят. Ну, в нашей смысле дайности. Там тоже все сидят. Так, ползет. Туда ползет. Что происходит? По x вон чувак пришел. На четыре. Здесь на двоечку. Двойка это, смысл, смысле, вот конвертик. Так. Тишина. Тишина. Раз, два, три. Четыре в четыре играют. Четыре-три. Да-да-да. Ой-ой-ой, что там было? Класс. Еще змея пришла, X-Factor. Не знаю пока, но три точно здесь. И там не знаю сколько человек. Два. Два точно вижу. Вон там в углу и вон там в центре. Ой-ой-ой, шары у него срут. Слышишь звук такой? Да, ну, разбили шарики в стволе. Прочищает болт. Он без ствола сейчас. Так. Ну, Династия, походу, берет очко. Минус. Воу! Династия минус. Так, остался высокий и усатый. И вон там еще один у Династи. И этих два. Три. Так, один ушел. Два в два. Два в два. Один вот здесь, другой вон там. У него маркер не работает.